Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Гвоздика. Гвоздика – это вообще великолепное масло. Оно полезно для повышения иммунитета. Поэтому оно в наибольшей степени подходит при лечении боли в горле. Болезненное ощущение в глотке после гвоздичного масса можно объяснить его противомикробными и противогрибковыми, антисептическими, противовирусными, противовоспалительными и стимулирующими свойствами. Помочь вылечить горло, оно помогает очень хорошо. Также оно очень хорошо помогает при зубной боли его намазать на десна, на тот зуб, что болит, и его на губу. Может, также помогает жевание воздействия.